Классный способ улучшения здоровья. С этим способом я познакомилась 4 года назад в Крыму. И теперь никогда ему не изменяю. Это скандинавская ходьба. Как его правильно использовать? Я вам сейчас покажу. Правильное использование методики скандинавской ходьбы дает эффект. Правая рука параллельно земле и левая нога. Затем идет левая рука и правая нога и только так параллельно земле идут руки и это дает напряжение как в руках так и в ногах прорабатываются практически все группы мышц укрепляются мышцы спины ног бедер рук у вас во время ходьбы поднимается настроение потому что вы во время ходьбы выбираете сами локацию куда вы идете Какая природа вас окружает, а эмоциональное состояние очень важно. Я еще использую обязательно плеер или смартфон, включая музыку, которая мне нравится, или аудиокниги. Представляете, сколько осознаний и бизнес-идей приходит во время скандинавской ходьбы. Я всем рекомендую. Этот способ улучшения здоровья используйте регулярно и лучше ежедневно. Тогда точно будет эффект. Если вам понравился этот совет, то ставьте. И пишите комментарии. Я на них обязательно отвечу. С вами была Анна Сорина из Санкт-Петербурга. Ой, из Старой Русы. Пока-пока.